Всем привет! Каждый день команда «Универ готовит для тебя порцию свежих студенческих новостей. В эфире я, Диана Шилова, и мы начинаем. В Казанском федеральном университете состоялось заседание дискуссионного телеклуба «Универ ТВ». Сергей Брылев в КФУ презентовал книгу о работе спецслужб во времена Второй мировой войны. Магистр Казанского университета отмечил стипендии правительства Российской Федерации. В Татарстане вдвое увеличат финансирование транспортного гранта для студентов до 60 миллионов рублей. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Министерства по делам молодежи Республики Татарстан. Напомним, что после решения о повышении стоимости проезда в общественном транспорте до 27 рублей казанские студенты создали петицию в адрес Рустама Миниханова, попросив ввести студенческий проездной. Известно, что решение найдено, но когда оно будет озвучено, остается тайной для сотен казанских студентов. А мы продолжаем. Школьники, увлеченные такой дисциплиной, как геология, смогли попробовать свои силы в заключительном этапе очного тура геологической олимпиады Казанского федерального университета. О том, как проходила олимпиада, смотрите в следующем сюжете. 29 января в стенах Института геологии и нефтегазовой технологии Казанского федерального университета прошел очный тур геологической олимпиады КФУ. Собрались ребята, успешно прошедшие интернет-тур и решившие попробовать свои силы в заключительном этапе. Результаты этой олимпиады, согласно правилам приема Казанского университета, дают индивидуальные достижения в виде дополнительных баллов к результатам ЕГЭ. Одной из главных задач Олимпиады является привлечение талантливых школьников, их раннее профессиональная ориентация. На этой Олимпиаде я участвую не впервые, уже четвертый год, и каждый год я занимаю призовые места. Но ну, в этом году, я надеюсь, займу тоже призовые места. Мы готовились, на самом деле, серьезно. За неделю у нас целая библиотека в есть. Короновский, Михаил, Батаренко, все книги почти переворошили. Ну, будем надеяться, что хорошо выступим. На задание ученикам отведено три часа. Олимпиада, помимо письменных вопросов, заключает в себе еще и практическую часть. Были также подготовлены материалы для наглядного исследования горных пород. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универ -Ньюс. Тем временем продолжает свою работу телевизионный дискуссионный клуб Универ ТВ. 29 января он провел свое очередное заседание. Что на нем обсуждалось, вы узнаете в нашем сюжете. 29 января в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета состоялось очередное заседание телевизионного дискуссионного клуба «Универ-ТВ» на тему «Китай как предчувствие, возможности и риски». Ведущий дискуссионного клуба Рустам Вафин обсуждал с приглашенными экспертами вопросы экономики, культуры и так называемого поворота на восток. Вспомним, что двуглавый орел, одна голова смотрит на запад, а другая на восток. Поэтому стоит вопрос о том, что мы развернулись к Востоку, не совсем верно. Ни для кого не секрет, что после обострения отношений с западными странами в 2014 году Китай и Россия начали активно расширять двустороннее экономическое взаимодействие. На протяжении последних пяти лет Татарстан приложил значительные усилия, чтобы стать новой дверью для Китая в Россию. Более того, немалую роль в этом сыграл и Казанский федеральный университет. Что касается Казанского университета, то, безусловно, он... Со времен практически своего основания являлся базой изучения восточных языков, восточных культур, в том числе и китаистики. Поэтому нам и карты в руки в взаимодействии с Китаем. Запись заседания телеклуба можно будет увидеть на нашем сайте, youtube канале и в эфире Универ ТВ уже на следующей неделе. Камиль Гемоздинов, Александр Юдин, Универ -Ньюз». История сотрудничества спецслужб СССР и Великобритании на основе ранее засекреченных материалов британских и советских архивов расположились на страницах книги Сергея Брилева и Бернарда Оконнора. В центре внимания авторов судьбы разведчиков, одним из которых стал прототипом знаменитого пастора Шлага из фильма семнадцать мгновений весны. В немецкой форме в окружении как бы немцев. Ну, то есть это готовили такие фейковые фотографии для того, чтобы ну, в бумажнике лежали фотографии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 Магистрант Института физики Казанского федерального университета Глеб Долгоруков отмечен стипендией правительства Российской Федерации за разработку нового метода исследования магнитных свойств наночастиц. Наша лаборатория занимается ядерно-магнитным резонансом гелия-3 в контакте с твердыми субстратами. В частном случае я занимаюсь нано кристаллическими, кристаллическими нано-порошками. Также мы изучаем гелия 3 в контакте с аэрогелями, монокристаллами и так далее, со всеми твердыми телами. Он изучает процессы ядерной магнитной релаксации гелия-3 в контакте с кристаллическими нанопорошками при низких температурах. Гелий-3 является более легким из двух стабильных изотопов гелия. Его молекулы имеют самый маленький размер и обладают высокой проникающей способностью. Данный метод подразумевает локализацию промагнитных центров, содержащихся в наночастицах. Этот способ основан на использовании ядерного магнитного резонанса ЕМР-гелия-3. Частица покрывается слоем магнитного гелия-3, и по тому, как изменяется времена релаксации в зависимости от расстояния до этой поверхности, которую мы, соответственно, тоже можем изменять, мы можем определить расстояние до промагнитных центров. Парамагнитными центрами могут быть атомы ионы, обладающие неспаренным электроном, а также различные дефекты в кристаллической структуре. Информация об их расположении позволит определить область применения наночастиц. С помощью этого метода исследуются свойства наноалмазов. Они могут быть использованы для создания элементов наноэлектроники и материалов медицинского назначения. А дефекты, так называемые NV-центры, в качестве наноразмерных датчиков для измерения физических параметров окружающей среды и даже как базовый элемент будущего квантового процессора, необходимо для создания квантового компьютера. А других методов он отличается как минимум тем, что у нас в нашем методе точность порядка одного экстрема. В литературе подобной точности я еще не встречал. Один экстрем это одна десятая нанометра. Сейчас Глеб Долгоруков ведет свою научную работу в научно-исследовательской лаборатории магнитной радиоспектроскопии и квантовой электроники имени Семена Альтшуллера. Со школы еще получалось заниматься наукой, физикой и математикой. Поступил на радиофизику в Институт физики Казанского федерального университета. И на втором курсе в конце был выбор пойти на какую кафедру. Я выбрал кафедру квантовой электроники и радиоспектроскопии. Это до сих пор одна из лучших кафедр,